Народ, всем привет! Стартуют эксперименты на моем канале. Мы будем перестраивать клуб ПСЖ игроками только сборной Франции, которые попали в заявку на чемпионат мира, который проходит сейчас в Катаре. Наш ПСЖ возглавляет Патрик Вейра. Без никаких финансовых вложений, без ничего. Просто как есть, так и идем. Перестраивать команду только французами. Задача на эксперимент такая Сможет ли ПСЖ в составе с одними французами Выиграть титул Ну в лигу свою я уверен они выиграют И выиграть лигу чемпионов У ПСЖ это давно не получается сделать И вот э, французы захотели помочь Патрику Вейра Который возглавил парижский клуб Захотели помочь победить в лиге чемпионов Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Все должно быть у нас строго по Франции. Я не знаю, есть ли Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции в ФИФЕ. я его не нашел. Поэтому просто взял первого француза, который мне попался. И еще единственное, почему я взял как раз таки пассажир. Тут хотя бы есть Киллиан Баппе. За него не надо будет отдавать баснословные деньги. Так, и сразу же мы продаем всех тех, кто не является игроком сборной Франции. Итак, добавил я всех игроков, которые попали в заявку сборной Франции на чемпионат мира. Здесь у нас представлены Ляриса, Реаля Манденда. Эрнандес, Упамекано, Павар, Канате, Кунде, Салиба, Варан, Бензама, Камавинга, Чаумини, Фафана, Гендузи, Вериту, Рабье, Нкунку, Каман, Гризман, Дембеле, Жеру и Тео Эрнандес. Их всех мы должны будем купить. Итак, в общем, денег у нас окончательно не осталось. Смог я подписать... Это получается мы подписали Верито, Фафана, Салиба... Мандандай Гендузи, Рабьеу Памекана, Жаруки Пембе был, Дембеле, Лерис, Варан Кунде, Павар, Эрнандес, Камавинга, Чеумини, Гризман, Каман Бензема Мбапе. Хочу подписать еще НКУ, пытаюсь обменять его на Неймара, но никак они не соглашаются. Просят просто 130 миллионов, вот таких денег у нас пока нету. Как только возможность будет, я его куплю. Но пока давайте начнем эксперимент именно вот таким составом. Все равно команда очень серьезная. Промотаем мы до, наверное, зимнего трансферного окна. И там уже попробуем подписать Нкунку. Итак, настало у нас 1 января. Сейчас мы смотрим на турнирную таблицу, на каком месте мы идем. Это первое место. 44 очка. Наш ближайший преследователь это Леон. У них 43 Посмотрим на состав, прокачался ли кто там, БП 93, Камовинго плюс 1, Чаумини 84, уже Каунде 85, Ернандес 87, команда процветает, команда растет. Сейчас посмотрим, есть ли у нас какие-то деньги, 146 миллионов Мы должны на эти деньги купить себе Нкунку Нкунку, между прочим, уже у нас 87-го рейтинга Думаю, 147 миллионов нам хватит Принимаем все предложения, отлично Отлично, Нкунку мы подписываем Сейчас быстренько включим его в состав И пойдем дальше играть Так, Гризман, прости, ты у нас садишься на банку Сразу же перематываем в конец сезона между прочим, у нас уже известен соперник на 1-8 Лиги Чемпионов, это Барселона. Вот это интересно. Проигрываем 3-2 в первом матче против Барселоны. Надо выигрывать во втором. Обязательно. Кубок нам не показали, пролистнулось. Давай, нужно выигрывать Барселону. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. 2-2, ничья, все, мы вылетаем с Лиги Чемпионов. Можно сразу же переходить к следующему сезону. Так, МБП-94, Бензома, все у нас уже, Бензома немного не в самом лучшем рейтинге. Кимпэмбэ уже 85, вместо Варана он станет. Павар 83, Орнандес 89, Чаумини 86, Камавинго 81, значит мы ставим сюда Гиндузи. Так, ну и в принципе вот таким составом, я думаю, мы пойдем играть следующий сезон. Так, завершаем мы первый сезон, обзор в конце сезона. Мы вряд ли вас удивим, если скажем, что не вполне удовлетворены результатом клуба. Так, вместе с тем мы считаем, что вы заслуживаете еще одного шанса. Хорошо. А у нас, между прочим, Оливье Жиру завершает карьеру после этого сезона. 75-й рейтинг у него. Так, и можем сразу стартовать. Сразу ставим отметочку на концовку сезона. И надеемся, что Лигу Чемпионов в этом сезоне нам удастся выиграть Так, между прочим, у нас уже январь Пока я не вижу матча 1-8 Лиги Чемпионов Надеюсь, то, что оно будет в феврале Вылететь мы не должны были Потому что очки у нас есть. Это три победы, две ничьи одно поражение. Это, по сути, выход с группы 100%. Так, и сейчас будет видно, на кого мы попадаем. Это на Ювентус мы попали в 1-8. В прошлом сезоне, в групповом этапе, мы их два раза выиграли. Поэтому особо трудностей не должно быть у нас с ними. Отыграем 2-1. Первый матч, хорошо, победа. Главное, второй матч не облажаться и выиграть. Ждем ответную встречу. Давай, победа. Поражение 3-1! Пассажир снова вылетает в 1-8 финала. Первый матч 2-1, тут 3-1, это 4-3 по общей сумме встреч. Мы проигрываем. Что-то не везет пассажиру. Такое ощущение, что это и фифе даже продумано. Все, вы уволены. К сожалению, информируем о решении совета директоров уволить вас с должности главного тренера клуба. Совет директоров не уверен в вашей компетентности. В общем, так и не узнаем мы, сможет ли пассажир под руководством Патрика Вейры с игроками только сборной Франции выиграть Лигу Чемпионов. Два сезона нам не удалось это сделать, хотя игроки очень хорошие. имбп Инкунку, Дембеле, Каман. В общем, очень много звезд. Но при этом что-то не складывается. Ну и раз нас уволили, смысла продолжать дальше эксперимент я не вижу. На этом я тогда предлагаю заканчивать. Я буду думать идеи над новыми экспериментами. Возможно, можно также сделать с каждой сборной, которая сейчас находится в 1 восьмой или 1.4. Я не помню, какая сейчас стадия. Можно Англию, Бразилию, Аргентину. Для каждой из этих сборных я постараюсь подобрать, так сказать, лучший вариант для клубов. То есть сборная Франции, это клуб ПСЖ пусть будет. Допустим, для сборной Англии выберем какой-нибудь клуб из английской премьер-лиги. В общем, вот таким темпом мы будем идти. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, там будут новости по фифе, и также первыми вы сможете узнавать о выходе новых роликов. Также подписывайтесь просто на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Если кто-то увидит этот ролик, то оставляйте комментарии по поводу, какой сделать следующий эксперимент. Но я с вами прощаюсь, всем удачи, всем до скорого!